здравствуйте дорогие друзья прошу вас дать обратную связь первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья, как минимум десяточка за нашу сегодняшнюю тему долго я откладывала этот разбор и когда вы проголосовали все вместе я решила сделать таки этот разбор и вы знаете до этого я не посмотрела и сегодня когда я уже стала разбирать меня бросала из крайностей там такие вообще страсти что ну и от полного безразличия до того что это просто люди созданы друг для друга и тому есть определенные объяснения а, да значит гость сегодняшние герои просто потрясающие я обожаю делать про них стримы и обожаю тех кто приходит на эти стримы а, тех не а, тех людей которые все, всегда интересуются их жизнью это здорово дан балан и тина король сегодня наши герои а, так вижу а, так так так почему я не вижу а, обратной связи вот вижу только ирина написала 5 5 10 и плюсики давайте а, 5 5 и десятка да приветики приветики всем вижу вижу что вы меня видите но не вижу вашей обратной связи в виде оценок за звук за видео и так далее а так замечательно право ну, но что конечно же разбор я свой начала с того что ну, мне было очень интересно интересно узнать вообще что за отношения у тины были с, э, с мужем которого сейчас нет почему она ну настолько верна ему до сих пор почему она не позволяет себе входить в новые отношения а я видела это э, этот зажим я видела э, в интервью до да, что она все равно возвращается в прошлое она не может себя отпустить поэтому мне было интересно именно с этого начать и вы знаете когда я стала так сейчас я себя уберу немножечко когда я стала это разбирать я поняла в чем причина а причина здесь конечно же очень очень серьезная. дело в том что такие пары создаются действительно на небесах вот когда первый брак у тины был с Евгением. Это брак, который был создан просто высшими силами. Это происходит вообще просто настолько редко, настолько это вот знаете единичные браки такие создаются, что мы сейчас видим, что мы видим по этой паре. Я поставила Тину как Татьяна Григорьевна значит Либерман. Да, это первая девичья ее фамилия. Вот, пожалуйста. Здесь она Тин Татьяна Григорьевна Либерман. А потом я поставила ее фамилию Агир. Это фамилия ее первого мужа. И вот это данные ее первого мужа. И здесь знаете вообще конечно должна сказать по поводу ее первого мужа жизненный путь 22 это крайне редко встречается это знаете вообще 22 это мастер число это одно из из мощнейших мастер чисел это человек который к чему притрагивается делает из этого ну не знаю как золото да он настолько у него мощная интуиция настолько у него э, вот внутри него такие знания так такой вообще потенциалище это это человек с большущей буквы это ну таких людей крайне мало редко когда по получается что мастер число не складывается до простого числа обычно все числа складываются до простых чисел и получается вот э, от единицы до девятки но мастер число это такое редкое сочетание чисел когда вот получается получается 22 и она не складывается такие мастер числа я знаю что их три мастер числа значит первое это 11 это просто интуиция но даже с жизненным путем 11 человек обладает хорошей э, интуицией, хорошими экстрасенсорными способностями. И, в общем-то, может тоже многого достичь. Вот э, у меня подруга была э, с таким э, числом. Так вот она э, спокойно, допустим, э, вот ей хотелось чего-то, и это в ее жизни происходило через какое-то время то есть вот э, такая, такая способность просто планировать свою жизнь и жизнь именно так исполняется а, так вот 22 это уже на порядок выше это получается что не просто ты можешь планировать свою жизнь ты можешь планировать и жизнь окружающих ты можешь создавать какие-то бренды ты можешь э, ну как-то воздействовать на этот мир ты можешь принести в этот мир что-то новое и дать это миру и мерпрытие примет обязательно ну, новое много кто приносит но если это принесет человек с числом 22 жизненным путем обязательно мир это примет потому что человек с числом 22 это человек знающий что нужно дать миру понимаете он не просто планирует он делает свою жизнь он делает жизнь ну, можно сказать большой группе лиц это мастер мастер учитель и число если уж говорить о мастер числах то 33 это число бога такие люди просто меняют историю это ну вот например у ленина было 33 неважно в какую сторону важно что человек с потенциалом мощнейшим просто вот он может изменить историю он может внести что-то такое чего до него вообще не было так вот число 22 вот эти все мастер числа они не так часто встречаются потому что в обычном случае они складываются до простых чисел например 11 это двойка 22 это четверка 33 это шестерка вот а когда это не складывается это крайне редко встречается так вот евгений был носителем мастер числа числа учителя и вы знаете у тины ну она она же татьяна григорьевна да получается что душевное побуждение было 22 а вот душевное побуждение это то что в нас в каждом из нас встроено, то что мы ждем от людей то что мы вычленяем в каждом человеке да мы пытаемся найти вот эту искорку которая при притянет к нам этого человека понимаете это то на что мы магнитим своих людей и получается что утины как раз вот этот магнит заточен на 22 получается что она ищет таких людей 22 и притягивает к себе и самое вообще поразительное удивительное и невозможное то что поменяв фамилию у нее осталось это душевное побуждение 22 это вообще крайне редко встречается это вообще никогда не встречается понимаете это ну вот нет но ну, встречается конечно это я уж совсем но это вот крайне редко встречается поэтому здесь конечно же ну прям вообще знаете богом эти люди сошлись э, с помощью бога и получается что очень жаль что вот так вот жизнь распорядилась Ну, получается что дали им очень много и ну видимо ну, вот так получилось да а кроме того что могу сказать о Тине? у нее жизненный путь четверка это довольно вернее кармическая 13 это тоже крайне редко встречается вернее как если 13 ну, когда кармические цифры попадают уже в характеристики да то это значит что в прошлой жизни во-первых человек что-то делал немножечко не так судя по всему тина была довольно ленивой в прошлой жизни и в этой жизни ей приходится много работать и этот жизненный путь он не меняется ни ни с какими изменениями человек может поменять свою фамилию человек может поменять имя но дата рождения он не поменяет поэтому получается что вот эта кармическая 13 это будет всю жизнь ее преследовать всю жизнь она будет с этим идти а получается что она ну, на пустом месте находит себе а, не то что проблемы а поводы для того чтобы работать это число трудоголика а, часто такие люди трудоголизмом страдают очень и очень сильно а, да Сейчас две страницы по геометрии учу а, да, но ну, люди с числом 13, ну да, даже понимаете их в этой жизни просто заставляет вселенная заставляет отработать за прошлые воплощения до да? в прошлых воплощениях получается она ну, видимо не доработала и в этой жизни ей всегда придется работать ну вот такая ее судьба и вы знаете кроме этого кармического числа вообще по девичьей фамилии у нее нет никаких испытаний у нее экспрессия девятка она хорошо взаимодействует с социумом и это социум как раз это инструмент для нее чтобы выражать свои таланты а у нее день рождения семерка но ну, вернее 25 но складывается до семерки она довольно глубоко мыслит да она если чем-то занимается она это основательно изучает она не просто так с кондачка начала петь она насколько я знаю имеет образование по этой теме да вот много певиц сейчас вышло тех которые ну просто запели да да безусловно они могут быть тоже талантливыми но в данном случае татьяна ну то есть тина она не не просто так в это вошла она этим занималась очень и очень долго потому что это семерка это чуть ли не научный подход к любой теме которой ты занимаешься либо личность у нее пятерка это она показывает всем какая она легкая как легко у нее все получается но не верьте этому ей нелегко достается ее успех она трудяга с большущей буквы и конечно же но ну, это вот ее личность вот по девичьей фамилии это то ну, на что уже надеваются новые наряды когда она выходит замуж берет другую фамилию и в первом случае взяв фамилию первого мужа агир она к сожалению добавила себе ну проблем получается что она притянула некие ну вместе с тем что она действительно любила его до безумия до какого-то ну это это просто это любовь была высший пилотаж но при этом она взяла на себя вместе с фамилией взяла и проблемы то есть она стала себя проецировать как самостоятельно самодостаточная личность видимо вот в это время началась ее карьера и это было сложно очень сложно она до этого не имела ни одной единицы но здесь ей пришлось взять на себя много ответственности и в общем то вот это вот пришлось проигрывать вот эту историю кроме того экспрессия у нее теперь пятерка значит пятерка и кармическая 14 теперь она не взаимодействует с социумом так вот без границ появились границы появилась вот какая-то знаете что какие-то ограничители в ее взаимодействии но ну, это пятерка и кармическая 14 это про свободу это про легкие перемещения это про легкость в отношениях там ну а здесь получается что легкость исчезла появились какие-то сложности ну и душевное побуждение осталось 22 что крайне редко как я уже сказала случается получается что в этом браке появились и проблемы и много-много радости ну такие вот знаете эмоциональные качели но опять-таки получается что что касается любви, то вот такого уровня э, любви, конечно же, достичь очень и очень сложно. И теперь давайте переходим к нашим сегодняшним героям, да, о которых мы все-таки должны, ну, с которыми мы сегодня и хотим разобраться. Да. Так, что-то у меня, не пойму я, куда перенесла так поправить немножко а, да значит давайте плюсики поставьте в чате а то я за чатом не слежу а, вы мне пока там обратную связь дайте чтобы я видела что вы все со мной что вы не ушли есть плюшки а, ну и что меня сразу сейчас к сожалению мы переходим к небольшому разочарованию но имейте в виду, что дальше все пойдет как надо. Сначала, но ну, я вас проведу тем путем, который я прошла сама. Я сама чуть-чуть разочаровалась сегодня, когда стала разбирать, когда я посмотрела по Википедии Дан Балан, у него не оказалось отчество. То есть в его документах, судя по всему, в Молдавии, не используют отчество. И когда я вбила, эти данные, вот как дан балан без отчества. Значит, здесь он тоже дан балан. Так, а почему я его дважды? А, дан балан русскими, дан балан, так как это в Молдавии происходит. Так, вот Злато просит передать привет. Привет, злата Да. И смотрите, получается вот дан балан русскими буквами дан балан э, так как у него видимо в документах а, тину кароль я тоже сделала вот с ее псевдонимом да и татьяна григорьевна либерман а, вот вот эти вот данные я сравнила и посмотрите что я увидела я очень надеялась что у дана окажется цифра 22 но как вы видите цифры 22 здесь нету и вы знаете я конечно ну с одной стороны я сначала разочаровалась но имейте в виду у нас сейчас будет следующая страница и я вам все объясню так что не пугайтесь не думайте что все так плохо все очень хорошо но пока вот на данный момент мы видим что нет к сожалению а с ее стороны к нему такой привязанности как было например к мужу. Да? А кроме того что мы можем посмотреть про дана балана. А здесь ну, в первую очередь бросается что жизненный путь семерка. А семерка это и кармическая 16. это как раз вот про то, что у человека жизненный путь будет связан с разочарованиями в любви ему постоянно вот в плане отношений будет как-то очень сильно не вести. Он всегда общает, ну, начиная общение с какой-то девушкой, он будет в ней сразу видеть недостатки и сразу от нее отворачиваться. Ну, получается, что быстрое такое разочарование, к сожалению, такие люди очень часто остаются одни, потому что, ну им просто сложно найти себе партнера подходящего. Ну, так. Так, так, так. Баландан. Так. А кто Алан? Алан вообще-то. Так так так так но ну, а, значит не пугайтесь раньше времени пожалуйста сейчас я вам все расскажу тут не все так страшно а дальше будет все очень хорошо а, да значит и получается что в общем то у дано вот такая вот программа которая опять-таки не при какой фамилии она не меняется да он может поменять фамилию но он не изменится получается что у него программа сложности в личной жизни у тины программа вот кармическая 13 это трудоголик до мозга костей и здесь конечно же я сначала испугалась но я подумала а почему это вот здесь он сейчас находится в украине да а почему это я его забиваю без отчества ведь он когда например делает ну вот у них там сейчас он участвует в украинском ну каком-то мероприятии да и наверняка в документах он использует отчество и когда я решила вбить, так как мы знаем, его отец Михай, да, значит, это Михайлович, Дан Михайлович Балан. На русский лад я сделала, да, вот как Татьяна Григорьевна Либерман и Дан Михайлович Балан. И в итоге посмотрите какой результат я просто поразилась и я вам сейчас объясню почему все так происходит почему многие говорят о том что а, это фейк это какие-то там а, они для конкурса что-то сделали ничего подобного вот посмотрите ой а эту 22 она немножечко не видна. посмотрите что произошло а у дана оказывается все-таки есть 22 это его личность получается что э -э -э с отчеством михайлович дан михайлович балан э -э он становится личность 22 и тем самым автоматически притягивает к себе э -э тину кароль понимаете насколько все э -э ну, оказывается что не просто так а я даже мне часто там когда этот еще один из жюри как его потап давал интервью мне кто-то написал вот он сказал что это фейк я подумала, ну не может быть это фейком, потому что мы разбирали их невербалику. Но не может быть такого, чтобы там совсем ничего не было. И получается, получается что у Дана есть это 22, соответственно, он очень притягателен для Тины. Но, смотрите, здесь существует одно очень важное условие. В Молдавии не используется отчество, поэтому, если бы они встретились в Молдавии, где он бы никак не проецировал себя с отчеством, да, то, ну, вот он использовал бы документы, видимо, в документах у него отчества нет. Соответственно, если бы они встретились в Молдавии, то искры бы не возникло он бы для нее вообще никак не ну, она бы его просто не заметила потому что она своим вот магнитиком подыскивает себе людей с цифрой 22 а здесь получается что когда он приехал когда он стал жить по нормам и ну по культурным нормам этой страны до да, в украине используют отчество да и получается что вместе с тем что он просто живет он и вибрирует так как надо да в документах прописывают его с отчеством наверняка поэтому здесь он уже стал для нее более заметным и это здорово потому что вот здесь вот уже связь очень серьезная почти цифре 22 это мощнейшая связь это знаете если у кого-то из вас вот это если вы когда-то в жизни испытаете это потрясающе это когда вот по мастер числу происходит привязка это это знаете это любовь всей жизни это потрясает это это невозможно передать насколько это не просто любовь а это вот то что надо то что мы все ищем а значит получается что это хоть и скрыто но это есть и очень очень мощно есть знаете вот эти эти магнитики они сцепились они связались а дальше давайте посмотрим что происходит дальше а в случае если они а, как объединяются или не объединяются но да смотрите еще очень важный момент как только мы добавляем вот это михайлович то у дана появляется душевное побуждение 4 а это как раз жизненный путь тины получая а тина ни при каких обстоятельствах как бы она не меняла свою фамилию она никогда не поменяет вот этот жизненный путь Да, он 13 но все равно это четверка которая привлекает а, дана при любых обстоятельствах понимаете она может стать хоть ивановой хоть петровой хоть сидоровой но она никогда не перестанет быть привлекательной для дана получается что он ей привлекателен только пока он находится в вот в этой культуре да там в россии в украине неважно а там где используют отчество да. А она ему интересна при любых обстоятельствах. Вот такая вот история. Но мало того, давайте еще посмотрим Тину Григорьевну Кароль. Как она, вот если вот посмотреть, да, ее, ну, я не знаю, она поменяла фамилию в документах или нет. Ну, предположим, что поменяла. Кстати, кто знает, поменяла она или нет. Напишите мне прям словом так так так а, да. светлана я вас люблю спасибо большое а, напишите мне как она в документах а, тина григорьевна король или нет или она какую-то другую какая у нее фамилия напишите мне пожалуйста Ну, я подставила вот эту а, фамилию а, так так так король по паспорту а отлично отлично смотрите когда у нее в паспорте фамилия король то здесь опять еще один еще одна привязка к дану но уже намного мощнее намного мощнее потому что вот здесь по этой привязке получается только пока он на территории где используют отчество а вот по этой привязке уже она влюблена в него будет. Теперь, ну, он, он теперь, вот по, по этой фамилии, да, получается, она поменяла фамилию. У нее третья уже фамилия вот по тем двум у нее душевное побуждение 22 она искала принца который с цифрой 22 и вот только при условии что дан будет на территории где используют отчество да он ей интересен но здесь получается картина меняется по третьей фамилии он ей интересен при любых раскладах при любых фамилиях будет он использовать это отчество или нет это уже не важно потому что ее вот эта фамилия дала ей те вибрации тот магнитик которым она ищет своих людей не просто семерку но кармическую 16 это как раз то что чем является дан балан это его жизненный путь это его вот эти вот заморочки которые вот у него с личной жизнью да это его жизненный путь но она также добавила себе вот этих заморочек то есть проблем она она вот вот такие люди с душевным побуждением 7 и кармическим 16 это как раз те люди которые живут по принципу кого знаю не хочу кого хочу не знаю вот здесь вот она добавила себе ну какие-то вот метания в личной в личной жизни получается что когда она с теми двумя фамилиями все было просто она понимала что она хочет мастера строителя она хочет ну вот как в мастер и маргарита да вот она, я хочу именно этого человека встретить, да? А здесь получается, что она, ну как бы, вот эта вот кармическая 16, она вот, кстати, знаете, у кого? У нашего певца, который сейчас очень популярен. Ну ладно, у меня на канале он есть, забыла его фамилию она эм, забыла забыла забыла но я напишу тогда в комментарии но это как правило у людей как раз не складывается личная жизнь когда они вот с таким душевным побуждением они и влюблены и вот рядом с ней, с ней находится как раз идеал для нее идеал он идеален он такой же переборчивый как она но у них настолько сложно все будет складываться они будут влюблены друг в друга они и есть влюблены друг в друга понимаете но у них вот все обстоятельства будут складываться непонятно как и вот отсюда вот эта истерия потому что с одной стороны они друг друг для друга вот просто вот вот настолько вот так вот они подходят понимаете но они друг с другом будут играть бесконечно. Я не знаю, когда они уже на этом э, ну, прекратят вот это дело, потому что э, здесь даже если она берет, э, ну если, предположим, да, у них появилась связь, э, но ну, как только у женщины с мужчиной появляется связь э, сексуальная, получается что она берет вибрации этого мужчины и можно подставлять фамилию его и уже ну понимать насколько там все серьезно и получается что вот в этом случае опять опять остается то же самое душевное побуждение как в предыдущий раз помните когда она взяла фамилию агир а душевное побуждение осталось то есть ее влечение к дану оно так и останется, оно навсегда, понимаете? Тут вот такая история, но опять мне кажется, что здесь тоже небеса просто сошлись и вот как-то так привели этих людей друг к другу. Но имейте в виду, что Дана взяла кармическое число, во-первых, с фамилией король потом еще, если у нее будут отношения с Даном, она еще одно кармическое число возьмет. Получается, что вот эти кармические числа ее ее постоянно преследуют как только она вступает в отношения как только она меняет фамилию поэтому конечно же вот э, самая чистенькая в этом плане это ее девичья фамилия которая вообще без кармы без ну, практически без кармы потому что жизненный путь в любом случае кармический в любом случае ей придется много трудиться в любом случае она конечно же в этом плане э, молодец она и трудится она такой трудоголик судя по ее цифрам что мама не горюй но вот э, в данном э, когда она взяла фамилию кароль у нее появилась вот это вот желание выстраивать отношения но и вместе с тем вот эта проблема с тем что кого знаю хоть, кого хочу не знаю кого знаю не хочу а, Да, экспрессия девяточка то есть она продолжает взаимодействовать с социумом продолжает быть популярной а, при фамилии кароль а, но вот когда если у нее будут отношения с баланом прям вот серьезно да то получается что экспрессия у нее изменится немного и ей будет сложнее сложнее взаимодействовать с социумом я не знаю может быть потому что он я не знаю он ревнивый или нет ну вот как-то будет это немножечко мешать ее общению с нами с поклонниками а нет не будет особо смотрите будет личность девятка это значит что она будет проецировать себя как социальный человек такой вот ну получается что при любом раскладе да, они, ну, во-первых, что могу сказать в итоге? Давайте подытожим наш, ну, вот этот разбор, да, подытожим и сделаем, о, да, опять я не, не на то нажала, сделаем выводы. Во-первых, должна сказать, что точно, точно у них, по крайней мере, пока они вместе на территории Украины, у них есть это притяжение и могут там не знаю злопыхатели говорить что это все фейк это все придумано неправда это не придумано это реально так есть они реально это чувствуют а, и ну, это это все реально а дальше если у них будут разворачиваться отношения то это будет еще и укрепляться укрепляться но вместе с этим конечно же у данных будут появляться какие-то еще сложности еще проработки но с другой стороны все мы прорабатываем да все мы что-то делаем мы не просто так приходим в этот мир а для того чтобы развиваться Ну, а кармические числа они как раз и развивают поэтому это тоже неплохо это тоже ну, хорошо я считаю в любом случае в любом случае, я думаю, что у них все по-настоящему. А, и я очень надеюсь, что они сами это поймут рано или поздно, потому что, может быть, сейчас какой-то элемент игры, может быть, они думают, что они а, тем самым а, вытягивают программу, да, делают ее более популярной, да, да, типа они, может быть, это и задумывалось как игра, но влечение у них есть, понимаете, и это влечение не простая дружба, это влечение то, которое не так часто бывает но ну, кстати если вам интересно вы можете обратиться ко мне для того чтобы я вам сделала такой же разбор с вашим, с вашими молодыми людьми там партнерами для того чтобы понимать насколько ну во первых вы подходите часто бывает так что женщине когда она выходит замуж может быть не надо менять фамилию может быть наоборот лучше поменять фамилию потому что ну там разные обстоятельства поэтому все это видно по цифрам все настолько взаимосвязано поэтому обращайтесь ко мне если нужно вот в этом плане помочь и если интересно с отношениями если у вас нет отношений надо наладить у нас сейчас как раз с 5 сентября стартует марафон очень классные ссылочку тоже дам под видео если надо пожалуйста обращайтесь Да, алису рожать пора они все играются у них слушайте, у них такая связь а я вот представьте как я сначала вбила просто дам баланс. Да, и я так разочаровалась думаю что это почему это так так не может быть я же видела эти искры я же разбираюсь в этом я же все понимаю ну как это могло быть я уже прям даже расстроилась а потом думаю стоп а как это я его без отчества и вот как с отчеством все прям как по маслу пошло потому что ну действительно я не знаю в молдавии как это отчество используется или нет но почему-то в википедии у него отчества нет вот если кто-то может исправить в википедии пожалуйста поставьте ему там отчество потому что ну он же он же в россии в россии в украине э ведет свою творческую деятельность ну что это он без отчества да она нас тут в заблуждение в а, так если двойная фамилия какие вибрации у женщин спрашивает надя а, значит надо вбивать прям двойную фамилию и смотреть вообще таким образом я помню даже моей подруге актрисе мы поменяли имя и у нее пошла карьера в гору вот такая история сначала у нее там сплошные семерки и 16 были а вот с, с этими цифрами вообще очень сложно быть актером а это надо знаете это, это люди которые прежде чем идти играть но ну вот для того чтобы играть надо чтобы было троечки там такие легенькие пятерочки вот чтобы человек был легким а семерка она утяжеляет она добавляет научности она добавляет каких-то глубоких мыслей и когда человек идет в актерскую среду и начинает вот этими семерками задалбывать режиссера то конечно же с ним не работают его просто не берут на роль с семерками очень сложно быть актером, так вот у меня подружка была, у нее из пяти показателей а, три или четыре было семерки, это давно уже было, я просто не помню. А, так вот мы и нашли другую другое имя и фамилию, она взяла себе псевдоним и поэтому псевдониму, но ну, мы там подбирали много вариантов, она мне набросала, мы выбрали такую, прям, что чтобы выстрелила и она выстрелила. Сейчас я ее даже по, по телевизору вижу в некоторых фильмах, поэтому вот так вот. А, да если четыре раза поменяла фамилию а надо смотреть какая фамилия вам лучше подойдет подходит до да, для того чтобы а вообще ваши надо смотреть цели вот чего вы хотите в жизни а, ведь наверняка вот вы как человек поменявший четыре фамилии да а вы чувствуете что в, при каждой фамилии вам ощущается по-разному вы взаимодействуете с миром по-разному так вот вам надо понять чего вы хотите получать от мира да как вы хотите с ним взаимодействовать и посмотреть какая из этих четырех фамилий вам больше всего подходит либо выбрать еще одну а, ну вот выбрать ту фамилию с которой вы легче всего достигнете своих целей это очень легко делается ну как бы не то что даже легко это просто делается какое-то время там подбирается но это реально работает просто потрясающе это классно работает а кроме того когда в совместимости у меня вот подружка которая выходила замуж так хотела взять фамилию мужа а я посмотрела там плохо все я ее пыталась отговаривать она не отговорилась и вот в итоге через год разошлись к сожалению а пара была очень крепкая они до этого очень долго встречались лет 7 по моему а прям вот реально там ну, представляете жили уже вместе семь лет и, и вот так вот после того, как она взяла его фамилию, разошлись, к сожалению. Поэтому э, это очень серьезный вопрос. Если нужно, обращайтесь, я всегда э, помогу. А когда у Дана будут дети? Ну вот когда, знаете, у него очень сложно. Вот это вот 16 жизненный путь и семерка это очень очень сложно это просто женщина должна быть настолько идеальной и кстати дана она в этом плане и соответствует а он с кем подряд отношений выстраивать не будет. Это такой переборчивый человек, что просто мама не горюй. Поэтому его дети будут только тогда, когда он реально влюбится без памяти. И я уверена, что это как раз тот случай. Вопрос только, когда они поймут оба, что игрульки кончаются, да, но надо уже переходить и к делу. Они пока может быть, они, знаете, вот бывает так, что люди начинают с игры да они начинают играть всем там доказывать что я там играю я не играю вот эта вот игра да она их обоих очень сильно сближает в итоге и они даже сами не замечают как в итоге оказываются по уши влюбленными вот здесь мне кажется то же самое они конечно же начинали это скорее всего начинали это с игры но в итоге как мы видим тут все очень серьезно а, с, а, так так так М -м, хочется разобраться а, да ну в общем все ссылочки будут под этим видео пожалуйста пишите не забывайте подписываться на мой канал не забывайте поставить лайк под этим видео кстати о птичках там все лайки поставили вот кто у нас был сейчас а, в комнате я пересчитаю пожалуйста поставьте лайк дизлайк как вы считаете а, не уходите просто так а... Uh... Так я из-за фамилии отчима так мучилась а, вполне возможно вполне возможно тут надо смотреть потому что бывает так что какая-то фамилия она просто дает столько кармических задач что человек ну и причем это не его задачи а вот как то так получается что он несет на себе чужой крест а, по, по нумерологии так много вообще фишек интересных да, которые если вовремя использовать можно сделать свою жизнь намного эффективнее гармоничнее и э, легче а, да как называется эта игра их флирт флирт эта игра называется но им кажется что они играют но сейчас попробуйте их разлучить вот попробуйте сделать так чтобы они отдельно стали жить вот им обязательно они вот отношения проверяются через разлуку Вот пока они рядышком да вот вот этот флирт вот эта игра да как бы нормально как только люди расстаются да и понимают что все расстались у них начнутся какие-нибудь совместные проекты обязательно только потому что их обоих друг другу тянут тянет понимаете это не просто так вот и даже если вот закончится это шоу да они там разъедутся по своим странам все через какое-то время будет обязательно совместный проект только потому, не потому что э, каждый из них там прям вот не может создать проект с кем-то другим потому что им нравится вместе быть э, поэтому здесь вот такая вот история э, но ну, в общем все давайте я ухожу не забывайте лайкать это видео не забывайте подписываться если вдруг еще не подписаны у нас всегда интересно а, я вас люблю пока пока